значения. Рост рейтингового балла обусловлен положительной динамикой репутационных критериев, репутации у работодателей, а также доли иностранных студентов. Елизавета Евтефеева, Универньюз.